Привет, любители психологии! Добро пожаловать в новое видео! Ваша любовь и поддержка позволили нам сделать еще одно видео о психологии, так что давайте начнем! Что приходит вам на ум, когда вы слышите слово «психопат»? Оно используется для описания любого человека, начиная от серийных убийц и заканчивая проблемными «бывшими». Однако на самом деле психопаты составляют всего 1% от общей численности населения, как было установлено в исследовании Фримена в 2011 году. Итак, каково определение психопатии? Согласно исследованию, психопатия не является официальным диагнозом, но относится к сочетанию поведенческих черт, включая антисоциальное поведение, черствость, и низкий уровень эмпатии и межличностных эмоций. Прежде чем мы начнем, мы напомним, что это видео предназначено только для образовательных целей. Мы настоятельно призываем вас не использовать его в качестве диагностики или лечения каких-либо заболеваний. Если вы чувствуете, что вы или кто-либо из ваших знакомых может иметь отношение к упомянутым признакам, обязательно обратитесь за профессиональной помощью. С учетом сказанного, вот 8 признаков того, что вы имеете дело с психопатом. Во-первых, им не хватает сочувствия. Согласно исследованиям университета Дьюка, когнитивные нарушения мешают психопатам испытывать автоматически эмпатию, способность подсознательно понимать других людей. Однако психопаты все еще испытывают контролируемую эмпатию – способность понимать, как кто-то себя чувствует, сознательно рассматривая действия и реакции этого человека и рассуждая о его мыслях и чувствах. Если кто-то никогда не реагирует на слезы, радость или страх других, если только это напрямую не влияет на их цели, у него могут быть психопатические наклонности. Во-вторых, они не чувствуют себя виноватыми. Отсутствие угрызений совести – один из характерных признаков психопатии. Из-за снижения их автоматической эмпатии психопаты не воспринимают причинение вреда другому как морально неправильный поступок. Это отсутствие вины часто взаимосвязано с насильственным, незаконным или неэтичным поведением. Как описано в исследовании, психопатом может быть тот, кто без угрызений совести присвоил с трудом заработанное сбережение клиентов. В-третьих, они харизматичны. Психопаты часто имитируют поведение других людей, чтобы получить то, что они хотят, иногда принимая совершенно другие личности. Этот процесс называется обратным обучением, потому что вместо того, чтобы реагировать на внешние раздражители, психопаты учатся действовать, основываясь на реакциях людей на их поведение. Поэтому, если вы поймаете кого-то, кто действует вместо того, чтобы реагировать, это может быть признаком психопата. В-четвертых, они фальшивы или манипулятивны. Еще один признак того, что вы имеете дело с психопатом, это если у него внезапно происходят изменения в личности и поведении. Например, он превращается из очаровательного и общительного в угрожающего или жестокого. В исследовании, проведенном в 2018 году, объясняется, что это происходит, когда люди больше не поощряют одно из поведений психопата. Затем они пробуют другую тактику, чтобы попытаться манипулировать вами, чтобы вы дали им то, что они хотят. В-пятых, они постоянно лгут. Психопаты используют ложь, чтобы получить то, что они хотят. Поскольку они от природы не испытывают сочувствия или вины, люди психопатического спектра рассматривают ложь как инструмент. Кроме того, исследования показывают, что психопаты лучше способны распознавать ложь, хотя эта черта проявляется у мужчин-психопатов чаще, чем у женщин. В-шестых, они безответственны. Психопатия – синоним безответственности. Их дефицит эмпатии означает, что психопаты почти всегда сосредоточены на своих личных целях и будут делать все возможное для их достижения, включая нарушение своих обещаний. В сочетании с отсутствием у них чувства вины и моральной ответственности перед другими, неудивительно, что психопаты не самые надежные. В седьмых, они обвиняют себя в своих ошибках. Психопатам не хватает раскаяния, и столкнувшись с тем, что они сделали что-то неправильно, они могут обвинить вас. Почему? Потому что они, вероятно, не будут тратить время на то, чтобы обдумать, как возложение вины на вас заставит вас чувствовать то же самое, что и они в данный момент. Вместо этого они используют вас в качестве козла отпущения в попытке облегчить дискомфорт и гнев, который они испытывают. В восьмых, они импульсивны. Еще одним признаком того, что кто-то может быть психопатом, является импульсивность или высокий уровень риска. Они постоянно нарушают законы ради забавы или потому, что не чувствуют себя обязанными поддерживать моральные стандарты общества, часто ли они без страха совершают неосторожное вождение или употребляют наркотики – это примеры поведения, которое может быть вызвано психопатией. Поскольку импульсивность также является признаком других расстройств личности – биполярного расстройства или синдрома дефицита внимания и гиперактивности, важно учитывать наличие импульсивности наряду с другими признаками в этом списке. Следовательно, это требует детального профессионального анализа. Глядя на эти признаки, понятно, как люди, занимающие высокое положение в психопатическом спектре, могут представлять повышенный риск для общества. Но также важно иметь в виду, что психопатия – это спектр, она имеет разные степени. И как и другие психические расстройства, сильно стигматизируются и неправильно используются в средствах массовой информации. Мы надеемся, что смогли дать вам представление о том, как вы узнаете, когда можете иметь дело с психопатом. Вы когда-нибудь видели или испытывали эти признаки в своей повседневной жизни? Описывает ли что-нибудь из этого ваш опыт? Знаете какие-нибудь признаки, которые мы пропустили? Оставьте комментарий ниже о ваших встречах с психопатами. Не стесняйтесь делиться любыми своими мыслями. Если вы находите это видео интересным, обязательно нажмите кнопку «Нравится» и поделитесь им с теми, кто может иметь дело с психопатом. Не забудьте подписаться на наш канал и нажать на значок колокольчика для получения информации о выходе новых видео. Спасибо, что посмотрели.